Либо чувство на уровне живота то вы это чувство должны поднимать выше и чувствовать его сначала в груди после этого в голове таким образом боязнь к змеям будет уходить а вот допустим